на этой методике будем пользоваться шаблоном 24 горы. Просто кто у меня учится в углубленных курсах, мы там разными шаблонами пользуемся. Здесь будем 24 горы. И так, я вам показываю. А, а все Я вам сейчас, дорогие друзья, показываю а, карту, так скажем, энергетическую карту. У нас тоже были мастер-классы если кто-то не был на них они были закрыты и открыты и на ютюбе у нас есть я очень много про энергетический год рассказывала, куда что прилетает как это работает и мы с вами собственно говоря все это прорабатывали еще в начале года до начала так сказать 2019 года просто я напоминаю что у нас есть с вами такой пирог в котором есть хорошие и плохие энергии, в котором обозначены благородные и в котором обозначены плохие секторы. Плюс у нас с вами дальше что мы делаем? Мы с вами как бы накладываем, да, накладываем еще, то есть на наше жилье нужно взять нашу карту дома, найти северо-юг-запад-восток и Первое, мы можем с вами найти секторы. Ну, сейчас даже если кто-то не знает, как это искать, я буду сейчас говорить. Хотя вы найдите север, юг, запад, восток, соответственно, вы будете уже знать, где у вас э, северо-запад, юго-восток и так далее. Да? А, и на эту карту, помимо того, что у нас есть э, благородные, которые нам помогают, мы еще как бы накладываем э, карту, э, карту летящих звезд. Те, которые прилетели к нам в 2019 году и надо сказать что а, эти звезды во первых мы их конечно многие наверное знают и многие наверное эти звезды делят знаете там на хороших и плохих мы с вами живем в восьмом периоде и действительно в восьмом периоде есть там четкая градация в восьмом периоде восьмой период это с 2000 с 2004 по, там, по 23 там, почти по 24 год у нас идет, у нас идет восьмой период в котором мы сейчас находимся в 8 периоде в котором у нас с вами будут благоприятно ну, условно благоприятные считаются смотрите почему я говорю условно есть звезд, все звезды имеют хорошее и плохое плохое значение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 на те земные ветви которые попали в этот сектор и у нас есть на уровне символического фэн-шуй есть возможность себя ограничивать от плохих энергий и э, есть возможность с, э, поддержать хорошие энергии то есть если уж вы попали в какой-нибудь денежный сектор который вам принесет много денег и надолго то уж надо бы его простимулировать да? Сегодня мы как раз про это с вами поговорим. Дальше, значит. Итак, дальше все будет достаточно просто. Вот небольшая таблица, на которой написано, за что отвечает каждая звезда. Я сейчас буду про это рассказывать. И что мы с вами будем делать? Мы с вами сейчас будем соединять год вашего рождения с небольшим прогнозом, который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 прогнозы например, по состоянию здоровья, например, или по денежной удаче, да, или там по любви, по финансам, там для водного дракона и для денежного, ой, для денежного, для водного или там, например, для земляного дракона или для огненного, они для всех будут разные. А все, это, все это вы получите, кто придет на наши мастер а сейчас вы все равно получите маленький астропрогноз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 достаточно сильная мощная энергия, которая отвечает за здоровье, там, например, да? да, много за что отвечает. Вот у нас такая карта есть с вами будет будет такая карта, да. А, ну, вы уже, наверное, поняли с контекст. Ну, давайте общий прогноз. Вот обещайте серьезную стряску и то, в каком качестве вы выйдете из сложившейся обстоятельств, победителем или побежденным, зависит только от вас. Не забывайте о поставленных целях и твердо идите вперед. Судьба предоставит вам шанс справиться с, возник, с возникшими трудностями. Ваша задача воспользоваться им э, э, э, этим периодом. Ваша профессиональная деятельность будет подвержена переменам, но только, упорным тру, э, только упорным тру, э, упорный труд позволит вам поддержать свой авторитет. В череде возможных неурядиц, не забывайте о своем окружении, ведь именно там найдется человек, готовый оказать вам посильную помощь. В этом году возрастет вероятность получения травм в результате несчастных случаев. Поэтому будьте крайне внимательны в местах повышенной опасности. Это про общий прогноз. А прогноз, в частности, давайте верну, вернемся к нашему волшебному э, кругу э, и еще раз покажем нашим свинкам свинки можете поставить 12 что они тайсуют, что они попали но ну, они собственно говоря всегда и были на северо-востоке на северо-восток прилетела э, прилетела девятка девятка окруженная хорошими звездами тут даже четверка не очень сильно и пугает самое главное с восьмеркой тут она, прям, она зацепилась за восьмерку она усиливает то есть для свиней год про это год может быть про деньги, а может быть про очень хорошие перспективы. То есть вы просто делайте все, что вы в этом году сделаете, на вас прольется золотым дождем в следующие годы и десятилетия и так далее. Может вы много заработаете, может у вас идея, которая будет работать и приносить деньги, может много лет и так далее. То есть, дорогие мои крюшки свинюшки, подумайте о том как реализовать, как бы прекрасно реализовать это все. Защищаться нам ни от чего не надо, свиньям. <свинин> нам нужно только усиливать. И просто вот любые символы фэн фэншу, которые обозначают денег. Плевать, что кто-то там смеется. Можете свои символы, символы богатства. Про символы богатства, дорогие друзья, мы будем говорить с вами на мастер-классе. Сейчас я как раз к нему и перейду. Можете любые символы богатства. Хотите вот эту вот этот корабль с богатства такой китайский символ. Хотите жабу на деньгах. Хотите хатея на деньгах жабы на деньгах. То есть вы можете это ставить в свой сектор. Вы можете а это поддерживать своим денежным по а бадзы денежным а зверьком, да. То есть носить а тот носить тот символ который обозначает ваши легкие деньги вы можете взять себе еще браслетик денежный крюк для того чтобы цеплять как-то побольше уже всех этих все эти источники дохода и не пропустить волшебный год для вас удачи да? вы можете взять девятиглазую бусину дзи которая тоже дает вот этот замах успех на многое много лет и даже десятилетия вперед.